Audi, Volkswagen, Skoda дизеля промываем форсунки для того, чтобы промыть форсунки покупаем промывочную жидкость лавр, бинс все что угодно литр, два ведро кому сколько угодно два фильтра вот таких назовем их Ущербных одноразовых. Ну, соответственно, пару шлангов. Прозрачных, непрозрачных. От топливного фильтра. Отключаем шланги, подключаем подачу, обратку. Топливный фильтр кольцуем. Разобраться, в принципе, элементарно. Идете от ТНВД. В сторону топливного фильтра, это у вас подача. Идите с топливной рампы в сторону топливного фильтра, это у вас обратно. Отключаете от топливного фильтра, без разницы какой у вас фильтр, будь то Q7, то орех или вот такой фильтр как на этой А6. Схемы давать не буду, ориентируйтесь сами. Видео будет из двух частей. Сперва будут сняты коррекции форсунок до промывки. Потом, соответственно, коррекции после промывки. С учетом пробега 1002 километров, Чтобы двигатель пересчитал, блок управления двигателя пересчитал корректно коррекции. А также будет два двигателя. Один, два и семь. Второй, три и ноль. Турбодизель. На первом промывка с помощью лавра на втором промывка с помощью добавления в бак немецкой присадки специальной чтобы было все корректно и честно каждый потом будет принимать решение сам когда посмотрите вторую часть посмотрите разницу будет принимать решение сам стоит ли заморачиваться не стоит также есть утверждение, что после замены масла в двигателе, двигатель начинает работать мягче по шуму и по всему остальному. Видать у людей особо музыкальный обалденный слух, который может определить разницу децибелов. Вот как раз заодно замерим тут уровень шума до промывки, уровень шума после промывки. Как уже сказал, во второй части будем сравнивать коррекции. Делать какие-то выводы. Так, каждый изголяется, как может. Изобразил вот такую штуку. Но понятно, что немножко неэстетично. Ну то практично, практично, точно. Зачем снег, чтоб ТНВД не перегревалась больше 70. Можете подключить ноутбук смотреть за температурой ТНВД чтобы больше 70 но она не любит ТНВД когда солярка горячая топливо плохие тёпло, да. тёп, топ, э, топливо теплое смазывается оно паршиво смазывается выходит из строя и и так меня прошу не пинать делайте сами как хотите вот. Снег это тоже немножко скептически, потому что мы можем промывать, когда у нас снега нет, но можно и глушить через каждые пять минут. Налить. Можно воды налить, родниковой, минеральной, есинтуков. Кому как Фанты. угодно. Фанта, ну, фанта американская, да, да. беспроблемная. Да. Да. по фанта, кстати, немецкое изобретение. Без да. разницы, на Вот, наливаем вот эту вот штучку. Бабушка. Как она там называется? Ну да, вот так и называется Лавр, Винс Еще какая-нибудь Мутатарь Не спрашивайте, что лучше, что хуже Я не знаю Просто у меня есть коррекции по форсункам Сейчас я Заливаю вот эту штуку В отличие от других пацанов с ютуба Заливаю вот эту штуку Промываю А потом смотрю на показания Коррекции форсунок Будет понт или не будет понт. Потом будете принимать решение сами. Это часть первая. Часть вторая будет еще интереснее. Все, залили вот эту мототу. Если кто-то вдруг завоздушит машину, ну, тогда ищите в моей подборке, как развоздушивать. Все, так, изобретаем вот такую штуку Повторяюсь, не повторяюсь Фиг ее знает вот. На входящий заливаем этот самый, Чтобы не завоздушить Ну можно даже шприцом сюда через шланг залить Потому что если кто-то Завоздушит Потом начнется откручивание Здесь Откручивание здесь накусить мой полегче на твореге. Тут немножко напряжно, но все Все решаемо Никаких аккумуляторов высаживать не надо. Как ребята писали, по два аккумулятора высаживают. Все делается, в принципе, просто минут за 10. Можете подключить ноутбук, смотреть за температурой топлива. Кстати, да. Обычно вот такого не бывает. Он сейчас прокачает. Сейчас Можете подключить ноутбук, смотреть за температурой. ДНВД не любит больше температуры, чем 70 градусов. Суть в чем то, что у него пропадает солярки смазывающие свойства от лунжера и он начинает в общем это долгая долгая песня тут как говорится хозяин бари потом посмотрим коррекцию работает 15 минут Потому что это МВД, идет, да? МВД Если не помогает эта штука Можно глушить Каждые 5-10 минут 7 с половиной Продолжать Эпопею Полтора часа. Снег плавает. Воды долили. Руки отмерзают. Египтянам, конечно, не везет. Температура. 52. Все по-честному, без обмана. Телефон, Так, положили, вернули ступу обратно. Кто сарит, 2 децибела. Разберетесь сами. Я просто зафиксировал. Ощущения? Не, ну как заводили в гараже, там копоть из нее летел Сейчас вот тут после часа промывки вон, машина работает работает машина сейчас со второй сними тоже что со второго тоже ничего не идет такое ощущение что это уже евро 8 да мне кажется не 8 евро 18 Я ну просто домой заводили в гараже какая копоть то была так ребята я не знаю ничего не буду говорить ну как бы да диагностики цего никто не проводил но да, газо... На внешний, на первый взгляд, вообще шикарно. Газоанализатора у меня нету. Но вот товарищ мой говорит, что, что изменения есть. Я пока коррекции по форсункам не увижу, я не успокоюсь. А там принимайте решение свое сами. Как хотите. Вторая часть этого кино. Audi Q7. Мотор. Бук. Заливаем промывку в бак. Замывку, рекомендованную производителем Volkswagen. Промывка именно для дизеля.